Всем привет! Под прошлым видео по лору больше всего комментариев было за объекты 1976 года и школу Кирк Лонвуд что же это за объекты такие загадочные раз их так просят разобрать самый главный и центральный объект всей этой истории это scp 1833 и представляет он собой школьный выпускной альбом а заглавленный как воспоминание 76 го по всей видимости принадлежавший выпускнику школы этого года его главное свойство в том что любой кто окончил школу сам листая этот альбом начинает считать что в нем говорится о том классе в котором учился он поначалу читающему кажется Кажется, что альбом наполнен теплыми школьными воспоминаниями, его воспоминаниями. В нем он находит на фотографиях себя и узнает в других запечатленных людях своих одноклассников, Придается различным воспоминаниям. Но чем дольше человек проводит за занимательным чтением, тем больше видит негатива, а вспоминаемые истории наполняются агрессией и насилием. Лица на фотографиях искажаются, а пожелания одноклассников из обычных, в духе счастья-здоровья, превращаются в проклятие и оскорбление. Дневниковые записи начинаются с воспоминаний о беззаботном детстве, но понемногу приобретают все более мрачный тон. Появляются истории о драках и издевательствах, которые в итоге доходят до подобия дневника, то ли маньяка, то ли жертвы. На некоторых фотографиях альбома можно разглядеть марширующий оркестр, который идентифицирован как оркестр школы Кирк -Лонвуд. Эта школа, судя по всему, находится в том же городе, что и школа выпускника изначального владельца альбома. Сам оркестр известен фонду в качестве SCP-332. Его аномальные свойства в том, что он состоит из гуманоидов, не нуждающихся в пище, питье и отдыхе, способных маршировать и играть музыку бесконечно долго, при этом вовлекая в этот процесс всех окружающих, которые которые также пытаются маршировать и издавать звуки, похожие на ту музыку, что играет оркестр, не обращая внимания на голод, жажду и усталость. Вот только потребности в пище и отдыхе у них не пропадают, потому бедолаги маршируют, пока не упадут без сил. Кроме фотографий, на страницах альбома также есть короткий дневник человека по имени Ли, который, участвуя в обычной школьной жизни, становится частью марширующего оркестра из Кирк Лонвуд, лишённой своей воли и индивидуальности. Из рассказа мы видим, что поначалу Ли был обычным любителем музыки, но как-то раз он отправился за музыкальными инструментами в магазин под названием «Синкоп Симфония», что можно примерно перевести как «Обморочная симфония». Но в русских переводах используется вариант «Симфонии Люка, так что буду придерживаться такого варианта, чтобы не расходиться с русским филиалом. Итак, начав играть на инструментах из этого магазина, горе-музыканты постепенно превращались в существ, составляющих SCP-332, не стареющих, не знающих усталости, не способных выйти из строя оркестра музыкантов. Из дневников видна еще одна интересная деталь, что попавшие под влияние ощущают себя частью общей сущности, этой самой симфонии Глюка. То есть это не просто название магазина с музыкальными инструментами, а имя всей этой аномальной сущности, частью которой в том числе становится становятся и музыканты. Но не только лишь сами инструменты приводят к такому результату. Руководство школы также дает какие-то таблетки всем марширующим в оркестре и устраивает постоянные изнурительные музыкальные репетиции своим новым ученикам. Из рассказов видно, что директор школы максимально заинтересован в том, чтобы все происходило именно так. И если бы фонд не обнаружил эту школу, кто знает, сколько подобных зомби бы создал загадочный директор, чтобы увеличить симфонию глюка до максимальных размеров. Хоть в самом SCP-332 Показано, что участники оркестра не могут вырваться из него. Герою повествования Ли это удается переборов влияние симфонии. Он смог вернуть себе свободу воли, после чего его находят фонд SCP и вводит ему амнезиак. При расследовании инцидентов, связанных с SCP-332, фондом также был обнаружен артефакт 1423, который представляет собой фотографию, изъятую у человека, которому фонд уже вводил амнезиак. Ну то есть, скорее всего, у того самого Ли. Эта фотография, так же как и альбом, способна воздействовать на разум того, кто на нее смотрит, заставляя его вспоминать лето, проведенное после выпуска из школы, посещать связанные с этим места и связываться с людьми, встречными в этот период. Поначалу эффект. Кажется безобидным, но со временем он только усиливается и человек уже не может жить иначе. Он буквально оказывается в плену тех мест, где побывал тем самым летом. На обороте написана фраза «Это был замечательный год, не так ли?» Эта фраза отсылает к третьей части истории про Ли, которая, к сожалению, пока не переведена. В ней Ли находит эту фотографию и даже несмотря на действия фондовских амнезиаков, вспоминает лето 76-го, а также свое участие в симфонии, так что возможно эта фотография была произведена самой симфонией для того, чтобы вернуть Ли обратно, восстановив воспоминания стертые амнезиаками. Впрочем при изъятии этой фотографии он получил новую дозу амнезиаков, так что возвращение в аномалию этому герою не грозит. Но вернемся к альбому. Листая его дальше, читатель находит свою фотографию деланную в музыкальном клубе. По сюжету фотографии, читатель, узнавая себя, видит, что его травит и унижает другие посетители этого клуба, что вызывает массу негативных воспоминаний поддельных воспоминаний по этому поводу. Даже у тех, кто в этом клубе на самом деле вообще никогда не был. Фонд, разумеется, отправил группу оперативников на исследование этого клуба. И в нем был обнаружен объект SCP-814. Аномальный фонограф производства фирмы Симфония Глюка, способный воздействовать на пространство и время. Я не совсем понял, как этот фонограф вообще относится к истории предметов 1976 года, но если зайти на английскую вики в обсуждении этого объекта, можно примерно понять, почему так происходит. Эта статья была склеена из двух разных историй, двух разных авторов. Вдобавок переписано третьим автором. Так что, наверное, пытаться искать особенно много смысла в этом не нужно. Так что да, смотрим, что там дальше по альбому. А дальше читатель переворачивает последнюю страницу и видит надпись. «Мы отлично провели год, не так ли? Не волнуйся насчет собрания одноклассников. Мы, безусловно, увидимся очень скоро. С любовью, твои лучшие друзья». Казалось бы, на этом и должно закончиться чтение. Но теперь нам предстоит раскрыть самую главную тайну лета 76-го. В этом файле объекта в эту цитату встроена ссылка на SCP-2316. Объект, который представляет собой озеро, в котором наблюдатель начинает видеть плавающие в воде тела. Вернее, изначально тел в воде не видно. Но чем сильнее человек попадает под его влияние, под влияние этого объекта, тем больше он видит плавающих в воде трупов. И по ходу прогрессирования заражения начинает узнавать в них своих знакомых одноклассников членов семьи и в конце концов сам входит в воду и пропадает после этого его больше никто не видит или видит в качестве тела в воде я не вижу тел в воде. Я не вижу тел в воде это одна из миметических фразочек, которые слышал, наверное, каждый фанат SCP. Но как же все это связано с летом 76 -го года? Для того, чтобы это понять, надо найти скрытый текст в самом файле объекта 2316. Не буду говорить, как это делается, можете поискать сами. Но написано там вот что: У вас мало времени. Вам нужно быстро уходить. Возвращайтесь к озеру. Войдите в воду, посмотрите им в глаза. Это ваши друзья и ваши одноклассники. Вы ездили на озеро осенью 75-го в юности, разве вы не помните? Посмотрите им в глаза. Я знаю, вы можете услышать, как они разговаривают с вами, так же, как они разговаривали со мной. Не давайте вам говорить, что это просто когнитивная угроза. Это была их вина, они вызвали это. Мы все были невинные дети, разве вы не помните? И вы просто ушли». И я. Остальные на дне озера ждут, чтобы мы вернулись к ним и снова были вместе. Они хотят, чтобы мы знали. Они хотят, чтобы мы помнили. Просыпайтесь, черт побери. Вспоминайте осень 75-го, года, когда мы должны были выпуститься. Не позволяйте заставить вас забыть. Они зовут вас. Вы не можете их услышать?» И в самом конце этого послания можно найти ссылку на рассказ «Not Fade Away», в котором рассказывается история парня, увидевшего в бинокль это озеро. Этот парень был немало шокирован тем, что он там увидел, так как в воде плавали тела его одноклассников и родных, прямо в этом озере. Это сразу заставило его вспомнить множество историй о своем прошлом, которые в свою очередь вызвали у парня приступ ностальгии, и сильное желание броситься в воду, спасать всех этих дорогих ему людей из прошлого. Он погрузился в воду. По пути вспомнил, что не умеет плавать и, собственно, утонул. Точнее, как утонул. Он слился с озером, слился со всеми утонувшими в этом озере и сам стал звать всех, кто помнил его себе на помощь. Этот маленький рассказ и еще один похожий по смыслу под названием 5 июля 1975 раскрывает всю суть аномалии, которая представляет собой так называемые предметы из 76 -го года. Во-первых, главное в них – это сущности, собранные из множества людей, которые занимаются тем, что стараются поглотить все больше новых людей стирая их личности это делает и марширующий оркестр и озеро с телами во-вторых эти сущности заманивают в себя людей используя их воспоминания о прошлом альбомы со школьными друзьями да помимо scp 1833 теперь есть еще и альбом обозначенные как scp 4976 то есть если верить сюжету этого объекта таких альбомов из разных школ много отдельные фотографии и наконец само это озеро в котором якобы плавают близкие люди все это приманки этих чудовищ, стремящихся заманить в себя человека и поглотить его личность, разум и энергию. Среди относительно новых объектов есть еще и описание иной формы этого существа. SCP-3776, который представляет собой лагерь отдыха под названием Нимрод. Неизвестно, где он находится, но люди, видевшие предметы с его атрибутикой, становятся одержимыми фальшивыми воспоминаниями об отдыхе в этом лагере, о том, как им было интересно, о том, как классно они провели время. Они начинают пытаться его отыскать в лесах и горах, и в итоге бесследно пропадают, надо думать слившись с сущностью известной как лагерь Нимрод. Но непонятным пока остается одна вещь. «Симфония Глюка» упоминается не просто как абстрактное название всех этих чудовищ, а также как и название аномальной организации, которая производит все эти предметы. О ней рассказывает SCP-4833, который, как мы видим по большому номеру, был написан недавно. В этом объекте «Симфония Глюка» — это небольшая организация, состоящая из неизвестных людей, которые занимаются созданием всего того, о чем говорилось в этом видео. Впрочем, после прочтения этого текста... Что есть в симфонии Глюка по-прежнему непонятно, так же как и до его прочтения, потому что SCP-4833 это по сути просто компиляция информации из других объектов. В последнем приложении к этому объекту описывается обнаружение фондов единственного существа, напрямую связанного с симфонией глюка. Это гуманоид в белой карнавальной маске, играющий на скрипке. Агенту фонда удается его опросить, но на записи ответов существа не слышно, вместо них помехи, и само существо после опроса пропадает. Предметы 76 года так и остаются покрыты завесой тайны. Я не вижу тел в воде, поэтому всем пока.